и всем здарова ребят с вами я ванек и так как я без лица да я только что убрал свое лицо свой фейс это игровой видеоролик по gta 4 или sleeping dogs или next там вы уж сами решаете что я записываю не ну по идее это тоже быть по gta 4 игровой ролик мой лично мой личный да, да, да, да, да знаем мы, читали уже, читали уже. Использовался HPO, раз 6 плюс. Да поняли мы. Рокстар, Рокстар, Ночь, Рокстар, а ч тут такая маленькая буквка? R. GTA 4. Играть. Ты со мной? Туда. <смех> Чё? Он про меня что-то пизданул? А? Нафиг иди! Вот она вот так вот то это вот, как будто говорит, нафиг иди! У меня бабло есть, я занят. Клин gateway. Зачисти метро. Загрузка успешна. чтобы прочитать сообщение вроде бы надо на таб нажать. Сообщение. Сообщение Tab. Влад, деревня, приезжай ко мне, есть работа, Влад. Ладно, ладно, пофигу. На бэк на бэкспейс. Я жму на бэкспейс, на бэкспейс, на бэкспейс, на бэкспейс. Владос. Э, Жак, что ты не систа Вот реально, жаль. Ты не мой друг свист. Есть вот в эту сист. Сядьте и выйдите из машины. Фельдсер. Иваныс нот Да помню я, что тут нужно за Иваном будет гнаться, ага. Поблять в гараж кроме. <музыка> Ой, если есть кармани. Да, песня Виктора Цой очень прикольная на самом-то деле. Вот очень прикольная. Вам пытаются сбежать, догоните его. С, тормозить с помощью буквы, буквы, буквы, вы засранец. Ну ничего, на автостраде его подрежем, если тут автострад, конечно, есть. день нужно говорить не асхол а бич потому что я знаю что значит асхол задница асхол значит из че если че ребят то реально от значит задница самая такая самая черт ты начинаешь здесь мне на нервы Вам вбегать на строительную площадку, пока не идти был. Так. Не was... погоди, кто мне. Мне подставили! На Enter, так, на Enter и e W у нас быстроноги, you да? Да, что побыстрее. Like no more, like do Но в этом городе никто хорош на него карбатится. Это магистраль, бро... Я уже спотел, Вот дерьмо. Черт. Ну нафиг. Ну надо перейти с другой стороны. Так. Блин, паркурист недоделанный. Ага. Да, да не туда я ему хотел показать. F2 для сохранения этого клипа. Ну а у меня на F2 написано то, что интернет не будет, поэтому. Ну, оружие в благо не отобрали и на тон то спасибо. орал. Что что-то. ответим что. Так. Эй, спросил этот Влад. Эй, деревня, нафига ты мне привез эту тачку? У меня сегодня свидание, она... Она старая. Ну, не знаю, какого фига тебе честно говоря. Надо от нее. О, это реально такая огроменная территория. escape выйти и на escape карта так карта до влада влада влада влада до, Влад, до ресторана квартира ввлад В, В, В, В, сюда короче будем даже короче надо первым делом выйти на эту дорогу потом Ай, ай. Да ничего, нормально. Пойдет, короче. Я вас тут машину терроризирую. И все. Вы мне больно зелье, ага. И теперь вы говорите мне машину у вас не забирать. Роману, эм, так, ну, так от эм, на так. Like. Спасибо, братишка. В этом городе не обойтись без такси. Ну да, тут реально таксихи очень много. дружки срываем. Теперь может пользоваться его помощью. Позвонить ему и выбрать в меню такси. после этой миссии должен пойти иван не опасен не так опасен это моя тачка да поверь что ты это сделал это я, осла какого наслана с югославии вроде бы этот парень за которым мы играем человек и вам-то сбежать догонить его Не в то время я... Сколько из Не в то время я остановился, ребят. А сейчас слишком поздно. Остановился я. Ну да, Ник. Как ты еще его... Куда ты? Я а помедленнее собака. Иван скрылся. Ой, блин, черт. Иван за Да я пытался на этот так по нормальному проехаться. Не, не нормально, короче, она едет, она.. С виду. Так. С виду нормально. На самом деле, оказ, оказалось, как она, что она вообще нифига не нормально, честно говоря. Ну чё, бежим опять к Владу, помогай к Владу. Владу. Наверное, это будет нормальное хотя бы. Ну да, это поддатливый. Эй, Влад, я упустил твоего дружка, он сбежал от меня. Как знал, ты облажаешься. по природе рождении, по тебе править. Ладно, как-нибудь. Еще раз надо будет убить. Мастер Сан Стрит. ну да. Не, я реально бы хотел бы, чтобы все люди в этой медицинские услуги. Я бы реально хотел бы, чтобы все люди тут, они ну говорили по русски, ну хотя бы маленькая часть такая людей говорил бы по русски. Ага. Сейчас стоп. Да, сейчас вы бы знали бы, что в России происходит? Вы бы сами сказали я назад, я е... Я назад лучше, я в Америку. Я, честно говоря, если бы вы бы сами, наверное, бы сказали бы, увидели бы, что в России сейчас творится, вы бы сказали бы, я еду назад, я в Америку. Ну, нафиг такое быть. Видели бы вы, что сейчас в России творится... Все, вообще экономический кризис, нестабильность экономическая. Отправляется гараж Романа. Ну, эта тачка, она ездит хоть, ну, немедленно, но она... Блин, да ёп... Ю... Да обойди ты просто ее. Это моя тачка, которую я взял. Она просто тормозит нормально, просто. Не так, как та другая, которая вот эта, вот, которую я взял. А она тормозит лучше. У тормозной путь меньше. Сейчас за Иваном придется гнаться. он так сбежать, догонить его. И нет, первый раз Скользкий Почему? Теперь я начинаю реально понимать, почему. Да, ты ваню. Не, ну эта машина, она похожа на ажигули, которые у нас в городе много. Enter и в. Чувак, я уже вспотел. Me. Вот дерьмо. нет я тоже честно говоря я думаю что в этой стране только одни жирные угольни. но нет есть и быстрые жирные угольни. к примеру как я да я тоже не считаю себя легким как бы маловещим не считаю себя Да, Чёрт нику, ну, ёшкин что, ну, я тоже думал, что тут только одни жиртяе, но... Ноги, да. Вообще, да. давай 2 для сохранения этого клипа. Если я нажму F2 для сохранения этого клипа, то у меня комп. Можно сказать, что.. Так. Ребят, короче, давайте всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях GTA 4. Пока-пока, ребят. Пакеда. До скорых встреч.